Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о токен который называется Brian Trust. Я давно уже не забегал на CoinList в гости и не участвовал в токен сейлах, скажу так, может даже с какого-то расстройства, все, что не участвовал, ни разу не попадал, потому что желающих купить монет очень много, а монет самих мало. Поэтому я ни разу ни в одном токен сейле не прошел и не купил монеты. В этом токен сайле, который сейчас, я приму все-таки участие, даже потому, что он настолько прост, о нем даже не надо ни о чем рассказывать. Просто надо брать, садиться, регистрироваться, участвовать, потому что этот проект – это реальный рабочий продукт. завязанный наконец-то с блокчейном, да, с DeFi сектором. И реально он крут, он мне заходит... И кому интересно, присаживаемся, сейчас посмотрим быстренько, глянем обзор и надо там быстренько делать регистрацию, потому что до 7 сентября. Кто не успеет зарегистрироваться, вы пролетаете. Ну что, начинаем. Итак, друзья, Brian Trust – это первая децентрализованная сеть талантов, которая объединяет высококвалифицированных технических фрилансеров с инновационными компаниями, нуждающимися в их навыках. Вот так выглядит ихний сайт. Сайт ихний рабочий, он уже есть давно. Продукт у них рабочий, Brian Trust зарабатывает на деятельности в том, что нанимает, ищет фрилансеров, да, а компании, естественно, получает э, от этих же нанятых сотрудников выполняемую работу, платит э, там Брайн Брайнтраст их. И в этой схеме все всегда было хорошо, да, может кто-то пользовался вообще фрилансом, можете написать там комментариям будет интересно почитать. Но здесь есть такая штука, э, как э, каких-то 10, 20, 30% всегда забирал доход какой-то посредник да и вот самая крутая фишка наконец-то применение децентрализованная блокчейна в том что люди которые будут приходить сюда в поисках работы а компании которые ищут таких сотрудников через брайан траст они будут находить друг друга и без каких-либо посредников компания будет оставаться естественно в плюсе от того, что она найдет квалифицированного, проверенного сотрудника а сотрудник получит стопроцентную прибыль, гарантированную за свою работу это классная штука которая будет применяться в этом Брайан Трасте то есть это живая самоуправляемая децентрализованная сеть с десятками тысяч талантливых участников а их там более 50 тысяч уже и сотнями предприятий которые ну вы видите это и Nestlé, Porsche, и Gold Sachs и Nike вот они здесь предоставлены вот Under Armour кстати я обожаю эту фирму все иду на работу фрилансом, буду работать на Under Armour а что делать надо же как-то дополнительно зарабатывать. То есть Brian Trust пошли путем выпуска своего токена. БТРСТ да, он будет называться. И вместо того, что тратить деньги на дорогостоящие маркетинговые компании, они будут награждать своих пользователей собственным токеном за помощь в развитии сети. То есть какие преимущества... да? И как использовать сам этот токен. То есть вы его сможете обменивать, ну если вы пользуетесь этой компанией, э, обменивать токены на специальные льготы, созданные исключительно для сообщества. Такие как бесплатные ПО со скидкой продукты, ресурсы для карьеры и льготы сообщества. И заработать вы сможете на этом токене. Это приглашая других фрилансеров в сеть, приглашение работодателей нанимать таланты в сети, завершение одноранговой проверки и дополнительные токены, которые будут добавляться со временем. Нужно будет следить за обновлением будущим. В общем, реально крутая, интересная история, которая наконец-то нашла реализацию, да, применяемый этот продукт. И что они здесь нам предлагают? Во-первых, до 7 сентября, не знаю, когда вы смотрите, нужно зарегистрироваться. Сейчас мы пройдем регистрацию, там нужно еще ответить будет на правильные вопросы. Срок продажи. Мы будем участвовать 9 сентября 2021 года в 5 часов по УТС. Это по Киеву Москве, по-моему, плюс 3. Это, скорее всего, 8 вечера. Ну вы проверьте обязательно у себя, там, где вы живете, какой стране. И второй вариант продажи будет это уже 10 для нас числа в 2 ночи. Да? Но придется потерпеть, кто хочет поучаствовать и попытать удачу взять эти токены. Почему я говорю попытать удачу? Вот смотрите, если вы видите вот эту табличку, это одни из токенов, токен целый, которые только проходили на коин-листе, вы видите какие баснословные проценты после... На данный момент после токен сайлов. То есть вы понимаете, здесь колоссальные возможности заработать иксы. Мы видим, да, они есть разные. Здесь огромные есть плюсы, такие как Солана. Здесь поменьше есть плюсы. Но в любом случае на токен сайле коин лист я в принципе еще не встречал минусовых. Поэтому в любом случае, ну, как минимум, деньги мы не должны потерять. А приумножить шанс есть большой. Поэтому я говорю, попытать удачу. Желающих купить много, а токенов к сожалению мало итак первой опции трехмесячный линейных выпуск будет если вам повезет купить эти токены с 20 октября 2021 года в течение трех месяцев вам эти токены начислят там на коин а вы уже с коин листа э, закиньте их на биржу в любом случае будет этот токен на одних из топовых бирж я уверен и там вы сможете абсолютно легко продать то а даже на коин листе вы сможете продать что у них есть тоже внутренняя своя биржа и в втором варианте у нас будет 6-месячный линейный выпуск и начнется с 20 октября также, только частями 6 месяцев будет выдавать. Но в первой опции цена токена практически будет 1 доллар, а в втором варианте будет 66 центов. Лимит покупки и там и там от 100 долларов до 500 и если, к примеру, вам повезет с локацией, вы подписаны на мой YouTube-канал, вы есть в моем Telegram-канале, обязательно подписывайтесь, там даю информацию одну из первых. Вдруг вот есть ситуация, вы, вам попала локация, вы, вам доступно купить токены, но вы не имеете там максимальную сумму 500 долларов, а у вас там 100 долларов или 200, к примеру. Не стесняйтесь, пишите в личку, я докину нужную сумму и вместе на ваш аккаунт возьмем. Ну естественно поговорим с вами, если вы добросовестный человек. Я докину деньги таким образом максимально возьмем токенов и при уже там раздачи продадим на бирже мы ну поделим вот эту прибыль плюс я еще от себя от своих то что я куплю там докину вам еще 10 процентов если такое устроит реально ребят регистрируйтесь потому что чем больше регистрации тем больше шансов чтобы мы там вот командой попробовали купить эти токены и Первой опции будет продаваться 9 миллионов токенов, второй 3,5 миллиона токенов от общей эмиссии, это 3,6% и 1,4% соответственно. Всего токенов будет 250 миллионов, это совсем немного, поэтому скорее всего цена, вот, которая на преселе, она не то что адекватная, она вообще вполне очень даже хорошее. Чтобы в этом убедиться, давайте глянем. Смотрите, я вот нарыл здесь инвестора, кстати, которые сюда инвестировали. Это SM Capital, Ventures, Coinbase Ventures. То есть люди и Pantera Capital, которые разбираются в инвестициях и в любом случае, куда попало, деньги свои заносить не будут. И если мы заглянем в экономику, мы увидим, что у них были две частные распродажи 15-го, еще 10-го, 18 -го года по 33 цента. На 9 миллионов долларов был собран в 18 году первый раунд. И потом еще была раздача 20-го года по 66 центов 24 миллиона долларов было продано, да? То есть если мы понимаем, что 66 центов это вообще практически цена, которую даже мы вот сейчас будем покупать. А 33 цента, это если даже брать вот к доллару, это ну, там 3 икса, а сюда это 2 икса, это <право> практически ни о чем. Это меня тоже очень сильно порадовало и то, что мы практически наравне заходим э, в инвестиции в данный проект э, с ранними инвесторами. Способы финансирования, да, это пополнение через CoinList, как всегда USDT, USDC, Ethereum и BITCOIN. Рекомендую USDC заводить или USDT. Так, что там, допустимые участники. Ну, как всегда, исключаются США, Канада, Китай. И если вы не проживаете в этих странах, я думаю, у вас не будет проблем с регистрацией и возможностью поучаствовать в данном токен-селе. Есть две опции, я буду участвовать и в одной, и во второй пытать свою удачу. И естественно сейчас с вами пройдем регистрацию, только глянем немножко ниже на экономику. Кстати, забыл сказать, что запущен в сети он эфириума 1 сентября 2021 года. И есть вот, можно посмотреть, проверить адрес их неотоки на фонд управления казначейством на кошельках лежат хранятся в институциональных хранилищах на Coinbase и Anchorage. Также можете посмотреть активы бренда, узнать больше о том, как работает токен. Все вся информация вся это есть в открытом Доступе. Вот вы видите, 5% это мы токенса участвуем, 19% это самые ранние инвесторы, что брали по 33 цента и уже чуть более ранние, чуть более поздние, да, 22% это те, кто брали по 66 центов. 54% разблокированных токенов постепенно там будет разблокироваться, они будут идти на поощрение, награды. Сообщества. То есть мы видим, даже команда себе ничего здесь не берет, так как они зарабатывают на самом Брайн Траст. Здесь также расписана хронология и история сбора средств начала, которые я вам показывал в 2018 году была. И что у нас здесь? Здесь есть создатели. Это два человека, Адам Джексон и Габалуна Атсаки, если правильный перевод на русских. Как мы видим, личности, они публичные. Это личности бизнесовые, у них есть твиттеры, вы можете их проверять, почитать, вы удостоверитесь, что это очень серьезные ребята, поэтому здесь ни о каком не знаю, хайпе, кидалове речь идти не может. Итак, ребят, давайте погнали, сделаем регистрацию. И сразу, кто еще не зарегистрирован на CoinList, ссылка под видео будет в описании. Вам нужно будет пройти там определенную легкую регистрацию. И чтобы принять здесь участие, обязательно нужно пройти верификацию. Без верификации вы не сможете купить здесь токены никогда. Поэтому верификация нужна. И кого это отпугает, к сожалению, по-другому здесь ничего не получится. Так, я зарегистрирован. Мне нужно будет просто нажать, начать. Подтвердить действия, кто я такой, откуда я, с какой страны и где я проживаю. Сейчас я это сделаю и перейдем сразу к вопросам на ответы. Итак, вопросы на ответы я оставлю у себя еще в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там будет удобнее вам набирать. Ну а здесь сейчас пройдем быстренько. Кто не хочет подписываться, ответы вам нужны. Я поставлю на английский язык, потому что у меня все на английском стоит. В первом варианте выбираем третий второй вариант тоже третий ставим третий вариант ставим эфириум четвертый вариант талант network пятый вариант первый ставим шестой вариант ставим второй вариант имейте в виду у вас все может быть разбросано по-другому поэтому вы смотрите не на первый там второй а именно что здесь написано седьмой вариант у меня здесь последний стоит Восьмой проводим на CoinList. И девятый вариант ставим вот этот вариант. И нажимаем Continue. Все, друзья, благополучно. На первом раунде я зарегистрировался. Осталось 6 дней до начала токен сайла. И теперь я сейчас перейду и зарегистрируюсь также же во втором раунде. Что и вам, естественно, желаю. Ну что ж, друзья, в комментариях буду рад почитать, как вам данный токен сейл, готовы ли вы принять в нем участие, видите ли вы перспективу в таком направлении и применении технологии блокчейн. Подписывайтесь обязательно на YouTube канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока.